Так, вы нужны нам, мои герои, чтобы раскрыть силу Девятого на полную. Пацан, пока есть время, оттачивай остальные причуды. Когда придешь в себя, представь, что все работает. Но я не могу сообщить, что здесь Леди Наганна.